Вопрос полезности рации в горах это уже не вопрос, это уже аксиома. Она нужна и она полезна процентов. Здравствуйте сегодня. Говорим о рациях модели Midland. Вот таких вот вот таких вот хитрых увидели название, которым не удалось подтестить в этом году очень плотном горах, именно там, где нам, собственно, лыжникам они и нужны. Как известно, рация в горах это вещь не только полезная но нужная и очень экономная, потому что телефон как бы не работает для связи в горах, собственно, неудобен, но в Альпах еще и дорог. Поэтому, собственно, в помойку, и раз и решают все. Значит, теперь расскажу про эту рацию, притом я не буду удаваться в подробности технической части, вы их легко найдете в описаниях, характеристиках. Расскажу исключительно практическую часть, как мне с ней, лично мне с ней каталась. Задача стояла для них... Не из простых, я работал с ними, работал в насыщенной среде, там, где очень много людей, очень много людей с рациями таких тоже работающих, то есть работающих там, катающихся под камеру, и нужна связь. Плюс, как бы, очень много помех вокруг от всяких разных тоже других источников, и плюс еще у меня в команде были люди с частотными рациями, боофенгами и их аналогами, и нам хотелось связаться вместе, значит. Но рациями я остался в целом недоволен и недоволен, есть плюсы, есть минусы. Давайте по порядку, значит, рация стандарта PMR, то есть 8 чистых э, частотных каналов, таблицу соответствия, которую можно легко найти в интернете, и настроив баффент на любую частоту Соответствующий канал, вы друг друга слышите, в обе стороны работают. А, значит, э, есть тут же появляются проблемы, потому что все-таки рации PMR, несмотря на то, что они не дешевые, как бы, вот, они достаточно мощные и уже появляются, и те, кто действительно хочет общаться в рациях, они а не просто там, шуметь, и заполнять эфир, они уже давно их покупают, пользуются, поэтому, собственно, найти чистый канал, ну, реально невозможно. Вот, ну, в общем-то, в принципе, это не мешает, то есть, ну, фильтруем головой мозга а, ненужные вам сообщения, выхвачиваем свои, и, в принципе, все хорошо. А, связь была нормально, слышали друг друга, говорили нормально. В рациях порадовало две вещи, безумно порадовало, это диапазон длины. То есть пробивание сигнала пробивает действительно офигенски Даже вот на этой штатной антенке Хотя смена ее не предусмотрена конструкция Она бьет достаточно далеко, достаточно далеко Это вот в пределах, там, я не знаю, видимости Я пробивал даже через вот рельеф То есть за глухую, конечно, гору, за перевал она не бьет Но вот видимости она бьет километров 5 точно 100% спокойно вот. Притом бьет она на такую же, как и она С такой же стандартной антенкой вот. Это было приятно и прекрасно Второй плюс, который мне порадовал, это простота вообще, в принципе, ее управления. У нее нет никаких лишних кнопок, нет никаких вообще настроек, вообще настроек вообще нет. Вот забудьте, как бы ничего не надо настраивать. А в связи с этим, как бы, она в рюкзаке лежит и никого не трогает вообще, ничего в ней, никакие кнопки сами не нажимаются, ничего не крутится. вот в ней идеально сделано, то есть, то, что, в принципе... Ты часто настраиваешь сделано на удобными крутилками, а не какими-то кнопками меню, там какими-то дисплеями, а то, что ты реально вообще не пользуешься сделано кнопками. То есть на кнопке это громкость, на кнопках это вызов, на кнопках это фонарик, да, смена как бы канала это крутилка. Это удобно, потому что ее настроил, в рюкзак кинул и по тангете трэндишь, никого не мешаешь. Если ты ее не кинул в рюкзак, повесил себе на лямку, то удобно, потому что у тебя ничего не крутится, ничего не пронастраивается там сама громкость не выключается, рация сама не выключается, все прекрасно и третий момент, который меня безумно порадовал, это долгожительность аккумулятора он живет реально очень долго то есть я рацию не заряжал там ну порядка недели, то есть дней 5 просто я ее даже не выключал на ночь, она живет там в своей жизнью но ну, иногда меня будило, но тем не менее я понимал, что она работает то есть с утра я просто брал рюкзак, шел кататься и рация у меня работала вот, из минусов, теперь давайте перейдем к минусам из минусов, все-таки иногда хочется некоторым настройкам иметь доступ, например, мне очень хотелось настроить шумоподавление, повысить его, потому что шумы от всяких механических, электрических приборов, они реально меня, конечно, иногда задалбывали, то есть, когда ты вдруг попадаешь в зону работы там, в подъемника, в котором есть электрический механизм, то те жопа, все начинает шуметь там все что угодно, вот, но в принципе все, больше мне ничего от нее не хотелось из плюсов могу отметить то, что к 8 стандартным каналам у нее еще есть плюс 8 каналов с то есть всего каналов 16, но мы понимаем, что частот 8 а эти 16 каналов с 9 по 16 работают только связи с той же рацией, как она сама вот, ни с какими бафенгами, ни с какими другими примерами вы по ней не свяжетесь. это удобно, когда очень засранный канал очень загаженный, загруженный Приключайтесь на любой канал с 9 по 16, вы друг друга В принципе, все. Более подробно напишу на сайте, ставьте лайки. Подписывайтесь, рация хорошая, мне понравилось, пока.